Всем привет, с вами Макс Репьев. и недавно я проводил опрос на ютубе в голосовалке, что вам интереснее смотреть, бложек или конкретные обзоры комплексов. Вы все проголосовали за блок, ну а, большая часть, и знаете, блок мне тоже интереснее, потому что эти конкретные комплексы, конкретные ЖК, ну скука чище. А вот когда жизнь, драйв, эмоции, мысли какие-то залетные появляются в голове и когда ты их освещаешь, вот это вот реально круто. Вот в этом и есть вся жизнь. И сегодня, значит, я решил, что буду снимать бложек. Вновь, как и тогда, что вообще происходит. Хоть сегодня я уже и не показываю варианты, и не работаю особо с клиентами, и развиваюсь с развитием агентства. И я раз хочу рассказать вам очень крутую новость, которая мне очень тяжело далась, но она, я думаю, даст нам хорошего развития. Я думаю, что очень круто. Возможно, кто-то из вас поддержит, кто-то нет, кто скажет, блин, нафига вы вообще это сделали. Но я абсолютно уверен в правильности своих мыслей, в правильности своего решения, поэтому вы об этом узнаете чуть позже. Также сегодня я покажу вам новый офис, который у нас находится теперь в центре города. Вот здесь вот у нас хаят, а вот здесь у нас находится офис. А еще проблема нового офиса, то что его иногда перекрывают вот здесь. И мы ничего с этим не можем сделать, так как приезжают какие-то правительственные делегации. И вот так вот происходит. Это значит одна из частей офиса, так скажем, тихий офис. И здесь сидит руководящий состав, о котором я чуть позже вам расскажу. Вот такой у нас овальный кабинет. Отсюда, кстати, еще и море достаточно хорошо видно. Но здесь, конечно, не прибрано немножко. Потому что мы только заехали, тут еще отпаривают шторы. В общем, все-все-все делают. И здесь тоже немножко не прибрано, потому что... Потому что еще не прибрано. И есть еще вторая часть офиса, где сидят менеджеры. Это два таких раздельных помещения. То есть здесь у нас проходят переговоры. А здесь можно посидеть, когда это все приберется и станет в общем, в красивом, в таком нормальном цвете. Просто посмотрите, какие виды отсюда открываются. На зелень. То есть она вечно зеленая, вот эта вся история. И вот здесь вот мы с вами увидим, наверное, как президент проезжает. Потому что не зря же дорогу оцепили. Но перед тем, как мы пойдем с вами посмотрим тот офис, нальем кофеечек. И, кстати, вам тоже в таких же фирменных кружках можно его навить, когда вы придете. Здесь, Здесь нет, тоже Следующая а, презентация. Ну, смотрите, как получается. Это рендер а Фот. это реальная фотка а, там у нас будет вообще почти будет не отличается будет... да? похоже вот эта девчонка сегодня разошлась и записала к нам на сегодня три презентации застройщиков и в общем ребята тут уже просто не вывозят у них голова кипит и сейчас еще третий поднимается будут значит, нам рассказывать на самом деле вот эти ребята которые только что приходили с домами у них есть очень прикольная история в том, что можно инвестировать к ним 1 миллион рублей под гарантированные инвестиции и через год забрать 1 миллион 400. 000. Как это вообще реализовано? То есть на сегодняшний день очень много людей, которые имеют вот этот стартовый небольшой капитал в 1 миллион, его можно достаточно хорошо увеличить за год, но по сути сделать x2,5. Вы просто даете по инвестиционному договору, который очень хорошо составлен, миллион рублей ребята значит на эти деньги строят дом ну они еще привлекают таких же как вы и через год как они продают какой-нибудь из вот этих красавчиков по которому мы устроим брокер тур нам обещали посмотрите как это выглядит в общем как они его продают они вам отдают прибыль инвестирование с минимальной вообще суммой входа миллион рублей и миллион четыреста через год так что если интересно можем вам предоставить документы договор почитайте, как это все выглядит Артем у нас тем временем переквалифицировался специалиста по автомобилям из Дубая. и Артёма в общем, Мы на него повесили весь вот этот огромнейший входящий трафик э, по машинам из Дубая. И примерно человек 50 в день звонит. И, в общем, он их обрабатывает. У человека голова кипит. С утра до ночи. В общем, он этим всем занимается. Так что, если вы интересуетесь тачками из Дубая. Да, я себе тоже, кстати, выбираю вот сейчас. А ты что хочешь купить? Ну, так как я живу в Сочи. Ну надо кабриолет. Же, конечно же, кабриолет. А так какой что, хочешь? Ну, Мустанг или Комара? Один из направлений бизнеса, то есть у нас теперь занимает Артем. Мы ему, кстати, выделим камеру, он скоро у нас улетает в Дубай, и там он будет вещать Интересный про тачки, Я будет а, точно что-то интересное с ними. Пацан он харизматичный, так что да. мы в него верим и надеемся, в то, что будет хорошо. Но точно так же он пока еще у нас здесь и занимается недвижкой в Сочи. То есть он улетает туда всего на неделю, не думайте, что он там на постоянку туда. Нет, Хотя, кто знает, нет. возможно, мы в дальнейшем это все переиграем. Так что пока мы его в Крым уже засаживали, как общем, десант. Да, Теперь, Теперь, значит, у нас Дубай летит. И поэтому тех, кого интересуют автомобили, и, кстати, еще запчасти на автомобиле, особенно у кого там Audi, БМВ, вот такие вот Бентли, то в Дубае этих запчастей навалом. Вот. Так что только сразу хочу сказать, обращений очень много. Пишите сразу, не здравствуйте, добрый день, а скиньте какой-то прайс, а пишите сразу. Конкретный запрос. Автомобиль такой-то, такой-то, или вот я выбираю из таких-таких -таки, комплектации, год, куда нужно вести и примерно каким бюджетом мы только а, лучше говорите в долларах. Потому что вот если, когда вы когда говорите в рублях, то нужно конвертировать, прибавляйте еще процентов действия. Вот значит следующий коттеджный поселок Монтевиль Монтевил с, с вот такими виллами, 123. и это секундое. Они раз, по сути плюс-минус похожи. Строим букву в вот это вот монолитный ребята, каркас, заполнение. Наши клиенты говорят, что место похоже на Таиланд. Вот реально. Нужно приехать, посмотреть, да, поснимать. Почти, значит, да. значит. А сокрушительная новость, которую я вам хотел сообщить, заключается в том, что у нас произошло слияние с компанией с ребятами с канала Чеснок. Здесь, значит, у нас э -э. сидит Искандер. Привет. И теперь как бы мы одна по сути команда, одна компания. И на самом деле много сейчас скажет, что блин, да чё ты, зачем ты это сделал, работал бы один и так далее. Но я считаю, что тележку с деньгами лучше вести втроем, чем одному, потому а что это как это минимум проще Помогать надо, чтобы одному-то тяжеловато вести, да? Да. На самом деле вообще вся эта история, она так-то очень давно уходит и раскрывается вся эта тайна только сейчас. И началось это все с момента открытия общей компании в Дубае и называется эта компания Sunset Sailors ну, а здесь она называется уже группа то есть там она называется Sunset Sellers продавцы закатов то есть мы поработали по Дубаю Искандер, как вы знаете, достаточно часто там находится и он там прожил очень много времени занимался там открытием счета, открытием компании и мы это все делали совместно и вы теперь об этом только узнаете но поработав там, мы поняли, что зачем нам конкурировать в Сочи если мы можем соединить усилия и сделать очень крутую историю Почему вообще так произошло? Потому что у ребят очень крутая, построенная, системная работа с менеджерами, со всеми. Как я, у меня есть очень большой бич в том, что я никогда не работал в крупном агентстве недвижимости и то, что я делаю, это делается исключительно на каких-то моих мыслях и додумках. Я как отвечал за распиздяйство, так и отвечаю, а Искандер, значит... А ты запикаешь это, нет? Конечно. А Искандер, значит, вместе со Святославом, который сегодня отсутствует, признаны, призваны на то, чтобы настроиться системную работу, внедрение и так далее. Ну, Короче, в общем, у нас на самом деле есть чем друг друга дополнить. Импровизация и систематизация, да? Да. Я просто вам расскажу, что у нас очень большая и глобальная цель. И заключается она в том, чтобы мы стали крупнейшим оператором курортной недвижимости в России, а может быть даже и больше. И если говорить о зарубежных направлениях, Дубай – это только начало, скоро будет много интересных новостей. Так что смотрите канал РПС. Номинально это все остается так же. Я, как был ответственный за бложек и за все остальное, это все буду показывать. То есть, буду показывать, как работает агентство, с какими проблемами мы сталкиваемся. Потому что бложек это все-таки интереснее. А ребята будут показывать какие-то конкретные объекты. Ну, и мы будем дополнять. То есть, теперь вы знаете, если вы позвоните чеснокам, то это значит, что вы позвонили мне. И если вы позвонили мне, то это то же самое, что вы позвонили им. Ломается, да, так шаблон немножко сейчас людей. Ну, а а -а -а. Мы, и, и еще мы можем точно сейчас говорить о том, что э, мы самое известное в медиапространстве агентство недвижимости в России, если говорить про курортную недвижку. Суммарно охвата больше, чем у нас двоих нет ни у кого. Он прав. Так получилось реально, что мы самые большие с точки зрения медиа-охвата а на сегодняшний день в России, даже, наверное, на русскоязычном я пространстве по курортной недвижимости, которая предлагает вообще недвижимость русским людям. Господа, мне кажется, это достижение. Было бы у нас здесь с тобой шампанское, мы бы сейчас с тобой бы жахнули, но ты на тачке, а я на мопеде. Ну, ты можешь вискаря хлопнуть, там есть бутылочка. История должна выстроиться очень крутой, и я абсолютно нисколько не жалею о том, что этот шаг вообще был сделан, и определенно уверен в том, что наш лайнер сейчас только набирает обороты. Мы выстраиваем работы менеджером и очень сильно хотим улучшить качество работы с вами, чтобы вы, обращаясь к нам, точно знали, что вы не в какую-то шарашкину контору обратились, а именно в нормальную компанию, где работают только профессионалы, которые способны удовлетворить любую вашу. Вашу просьбу с точки зрения недвижимости. Очень скоро, рассматривая покупку недвижимости, вы можете прийти к нам как в супермаркет и выбирать направление в зависимости от целей, в зависимости от бюджета, в зависимости от каких-то предпочтений. У вас все будет в одном месте, сможете выбирать. Ладно, не будем да, все, все карты. Да? Когда мы откроем следующее направление, мы об этом скажем. Сейчас пока не будем. Да, я уже рассказал. Да? Направление, которое мы будем развивать определенно точно и будем это делать лучше, чем остальные. Это определенно точно, потому что у нас есть охваты. Это Дубай как бы уже набирает обороты, но он далеко еще до пика. Это ну, мы Турция. Продаем, кстати, у нас уже ряд сделок прошел ряд сейчас проходит, поэтому Дубай, в принципе, у нас сходу зашел. Да. Следующее направление – это Турция. И я, как человек, который во всей этой структуре буду заниматься именно развитием новых регионов, я туда в ближайшее время еду. На самом деле, сделки по Турции мы и так совершаем. Но хочется это делать больше. То есть нам, возможно, мы с Искандером вместе поедем. Мы еще пока согласуем время, чтобы поехать туда сразу и открыть там компанию. Потому что мы хотим работать в Белую. Нормально, по-чистому, все как положено. Следующее направление после Турции это будет Бали. И, возможно, мы еще подключим сюда Майами. Но это пока под вопросом. Но нужно изучить просто, насколько интересно направление, Но вот эти три направления, которые мы с вами перечислили, не считая Сочи, они пока стоят в приоритете. Дальше мы выкатим систему работы с партнерами, и я просто знаю, что очень много риелторов со всей страны, как бы, смотрят каналы твои и мои, и мы сделаем для вас систему так, чтобы вы могли обратиться к нам, и мы с легкостью могли закрыть вашего клиента, если вы находитесь где-то в Новосибирске, а у вас, например, клиент вдруг захотел Дубай или Турцию, или еще что-нибудь из этих направлений. То есть у нас будут очень крутые условия для того чтобы работать и самое главное что вы не будете вникать в это все а, то есть мы за вас по сути сделаем всю работу и на сегодняшний день мы это все настраиваем это очень утомительно это очень нудно мы по сути в этом офисе живем там с утра до ночи но ну, вот я ухожу наверное, четвертый день подряд отсюда в пол двенадцатого главное здесь сделать хорошо так чтобы в дальнейшем это было еще лучше и вы от нас только кайфовали звучит как лозунг поздравьте нас решение было на самом деле очень сложное мы очень Долго много завел. об этом до да, договаривались но в общем пришли к консенсусу давай кулачок и теперь это произошло а вот собственно мы с вами и видим как какой-то правительственный кортеж выезжает видимо из хаята то есть тут тут замыкающая машина фсо мчс Потом какая-то история с каким-то микроавтобусом. То есть тут ну, какой-то, видимо, правительственный лидер приехал. А вот, собственно, и ответ. Такаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным. То есть это президент Казахстана Касым Жамарт Такаев прибыл с рабочим визитом в Сочи. И вот мы с вами только что его кортеж здесь видели, прямо у нас под окнами. Сейчас мы с вами едем посмотреть в э, Моравию. Там у нас появился эксклюзив. Так что если вы риелтор из города Сочи, или у вас есть клиент, который готов купить Моравию, интересно, у нас там есть два предложения. Сегодня покажу вам одно. А, и еще заедем на Хэм. На самом деле давно мы там с вами не были, его уже сдали, и там у нас есть тоже парочка предложений интересных. Тоже на эксклюзив. если хотите. Если вы риелтор, а, если у вас там клиент, или если вы просто человек, который хочет купить, то welcome! внизу указаны у нас в описании контакты. Артем значит у нас сейчас едет снимать для человека жилой комплекс апартамент Апартаменты, комплекс, комплекс, комплекс архитектор а человек рассматривает это все под сдачу себе прежде всего что приезжать любимым отдыхать так в центр города это вот опять же та история когда помощь мы снимали про клиента который выбирал из пяти апартаментов про Виталия так вот, это такая же история. Люди хотят такой объект недвижимости, которым приятно владеть. И можно передать время. по наследству. Да, и потом. сдавать его. Вот. Поэтому, снимаю. ну, кроме архитектора, ну, еще Верди сниму. Вот. Тоже неплохой вариант. Да, благо Все. теперь мы находимся тут вообще рядом с Верди, поэтому Артем тут даже и пешком до него может дойти. Но архитектор почему-то человек выбирает в приоритете, правильно? Да. Почему? Во-первых, нравится дизайн угу. фасадов. Вот этот вот лофт, строгий стиль. И то, что это все-таки в историческом прям центре. И у него есть своя территория. И какое-то наполнение фитнес, терраса ну вот это вот большая. Все. Ну, почему-то, вот людям. Ну, не. Я, я понимаю, почему заходит. Потому что мне очень приятно туда каждый раз приезжать и снимать людям его показывать поэтому все я пошел на да, пожелаем артема удачи все, все давай давайте. тебе удачи а мы с вами значит едем на мопеде он кстати тоже едет на мопеде едем с вами на Маравию. наверное мопед это одна из лучших покупок этого лета 155 тысяч он у меня стоил купил я его новым значит проехал на нем 1400 практически километров и в основном езжу только на нем. То есть у меня еще есть мотоцикл, но на мотоцикле нужно постоянно там коробку переключать, сцепление выжимать по пробкам, это не очень удобно, а на мотоцикле, точнее на мопеде просто у тебя газ, тормоз, газ, тормоз. То есть любая пробка, ты просто в ней не стоишь. Еще один огромнейший плюс мопеда в том, что не нужно на нем искать парковку, то есть ты просто встаешь в любую дырку, которая тебе нравится, и его не эвакуируют, ты спокойно ходишь по городу, то есть можно запарковаться всегда, как правило, возле парадного входа. Ну так, чтобы он никому не мешал, естественно, и эвакуатор его не замечает вообще. Пожалуйста, наглядный пример применения мопеда. Все стоят, мы спокойненько едем. И самое главное, что всегда можно прогнозировать, во сколько ты приедешь и договариваться с людьми на встречу. Потому что ты всегда знаешь, что будешь вовремя. Да, Адлера, например, на нем ехать 19 минут, на машине полтора часа на сегодняшний день. А это значит пробка из-за того, что приехали киношники. То есть вот они в трейлерах, здесь живут. Здесь же у них там съемочное какое-то оборудование или еще что-то Видимо, ребят снимают какой-то сериал То есть вот, фильм «Ваген» написано Это, наверное, массовка или режиссер здесь находится На самом деле, Сочи на сегодняшний день очень популярная площадка для съемки именно каких-то фильмов а Здесь вот, значит, мужик стоит, загорает С видом на море, ну и вид, конечно, здесь тоже хороший Все, короче, так снимать уже небезопасно Едем на объект Вот он въезд очень эстетичный такой. И вон Настя стоит. Что за львица, а? Вы посмотрите на нее. Да, Привет, Настя. Настя, давно тебя подписчики на канале не видели. У нас да. возобновился формат бложика. Наконец-то не вот этого, знаешь, мы снимаем там да, какую-то конкретику неинтересную. Приехали в какой-то комплекс. Мы снимаем лайф. Рассказывай, как дочка твоя вообще поживает, всем интересно, как вся ведет, хорошо ли все? Прекрасно, ведет вчера же, видел, как на работе она, директор. Алина часто выставляет ее у себя в сторис, поэтому это теперь ее главный контент-мейкер. Поэтому все прекрасно, ну, пытаемся работать. А расскажи, где находимся, как бы я вкратце так рассказал, но ты, я думаю, подробнее расскажешь. А, так, ну, это жилой апартаментный комплекс в Араве. Наверное, уникальный как и для этого района, так и для Сочи, я считаю. Потому что, во-первых, таких больших апартаментных комплексов нет. В принципе, у нас мало комплексов с такой большой территорией. Много будет тут инфраструктуры. За счет Моравии завезено. Уже появился хлеб Дахмель тут. Кто знает местные, Ну, то есть это, это очень Достаточно классный. хорошего качества магазин, да. Да, да магазин серф собирается открываться уже. Это кофе. Да, сетевая, большая российская сеть. Вот. Ну, то есть уже начинает потихоньку коммерция заходить. Я думаю, uh -huh. что и зайдет большой именно маркет, э, типа пятерочки. Перек... Был разговор про перекрест. Ну, как бы пятерочка да, в этот формат не особо вяжется. Вот да, перекресток конечно, был бы, перекресток бы хорош, да. Вот. А, получается, три а, как корпусов больше. Три то, линии. То, конечно, три линии, да. Зданий. Внутри очень классная территория. Много прогулочных зон. Я думаю, ты сейчас покажешь детских площадок. Самое прикольное, что посередине, то есть, получается, корпуса у нас вот возвышаются. На каскаде, да, Да, да, да каскадом. Угу. И плюс, получается, вот восьмиэтажные здания, а там четырехэтажные. Вот на этих четырехэтажных э, террасы для всех жителей зоной отдыха. Но если вы вообще интересуетесь Моравией, то… У нас их очень много, предложений, поэтому можно обращаться. Понятно, что инвесторы сейчас… Это максимальный пик, когда им интересно выходить э, в продажу, потому что только вот недавно сдался корпус. Потом предложений достаточно много и есть по очень хорошей цене. А у нас по хорошей цене предложение? Конечно. Но хорошо тогда. Как вы видите, уже тут вовсю идут ремонты. Это, конечно, большой минус именно новых комплексов. Но это по всей стране так происходит. То есть, когда комплекс вводится в эксплуатацию, привозят вот такие тележки со стяжкой и начинают здесь с 9 до 6 вот такие звуки устраивать. вот при этом можно видеть, что. Вот собственно детские площадки, прорезиненные, аккуратные и в этом комплексе действительно чувствуется уют, уют и уединение. Вот что еще хотела сказать про застройщик, по факту мне кажется это самый красивый застройщик, ну, его комплексы самые красивые по Сочи, их не так много, всего три, но конечно архитектура и внешний вид. Я правильно понимаю, что это иностранцы тоже здесь вот приехали сейчас? То есть в Сочи это есть так, иностранный ну, туризм, да. Память. Это на тот случай, просто очень много людей пишут в комментариях, да типа, Сочи никому не нужен. Я так понимаю, это ребята из Китая. И вот как пример, говорит, да кому нужна Моравия, кто там будет жить для отдыха. Я пока стояла, ждала тебя. Видно, очень много людей с чемоданами. И заселяется, выселяется. Видно, что это отдыхающие. Основной концепт Моравии – это тишина рядом с инфраструктурой. Да. Причем, действительно хорошего, вот такого уровня, эстетичное. И если хотите на море, пожалуйста, сходите. Оно здесь тоже достаточно чисто. Это не центр. Мы не будем говорить, да, что тут вышел и все прям вот ну, и центр далеко не всем Но, нужен, да, да? я про это же. Плюс пляжи тут значительно лучше, чем в центре. Ну, то есть мы сами ходим на эти пляжи, они неплохие. Причем были буквально недавно с малой с нашей. Ну, то есть маленький ребенок, нам комфортно было. Там есть навесы, как бы они сейчас все очень облагорожены, пляжи, ход очень хороший. И людей значительно меньше, чем в центре. Угу. Поэтому, конечно, такие люди и выбирают, собственно. Все, идем, значит, да? как я соскучился вообще по формату бложика как мне надоело снимать вот это вот все конкретное добрый день отсюда открывается вид на море вот он но оно сегодня такое сливается и к сожалению камера конечно это не человеческий глаз и вы не сможете увидеть так как это все видит человек но тем не менее не на камере видно но оно на самом деле сильно шире чем на камере но его видно Рассказывай. Вот как раз ну, сразу зона отдыха, видно, они еще вот не они. закончены до конца, лавочки вон стоят. Но я думаю, что мы пока туда как раз и не попадем, потому что еще заканчивает. Вот там будет, будет озеленение еще сделано, беседочки. Ты вот про вот эту часть она говорит, что вдоль дома здесь будет озеленение, беседки, навесы там и так далее и тому подобное. То есть, чтобы вы могли спокойно подняться к себе на террасу, она общедоступна, она не принадлежит кому-то либо позагорать, либо почитать книжку, либо просто посидеть с винишком, например, с бокалом. Вот так вот, и смотря на море. Ну, Причем, кстати, в любую погоду это можно делать. Вид все равно будет всегда крутой. Так, хорошо, Настя, что это у нас за апартамент? Кстати, апартамент. Отличие от квартиры в том, что в нем нельзя прописаться. Можно сделать временную регистрацию на 5 лет, потом ее можно продлять, например, там и так далее. Но прописаться именно так, чтобы ребеночка в школу устроить, не получится. Но, опять же, есть масса объявлений на Авито, где вас пропишут за какую-то определенную стоимость или сделают вам временную регистрацию на очень-очень много лет. Не да, знаю, вот я сейчас только делаю прописку, потому что она Больше и не нужна не была. Не нужна была, да. сейчас, ну, как бы, ребенок появился, ладно, в поликлинику. Делаем, необходимости какой-то нет. А, апартамент 33,7 квадратных метров. Конечно, можно тут рассказывать про то, не, что Не пара, нужно про это рассказывать, нужно, да. Потому что, что это студия. конкретно это хорошая, просторная студия. С двумя окнами, световыми точками, скажем так, небольшим французским балкончиком. То есть, вот для отдыха и для проживания, ну, максимум. Двоих, наверное. Двух... Что ж, отвыкла я от ложек, а для проживания двоих, в принципе, отлично. Поскольку а можно сдавать? Я думаю, опять же, из-за того, что этот комплекс сейчас э, начинает набирать обороты, я думаю, что. Тысяч семь, восемь, десять. Сутки. Сутки летом легко. Опять же, сам формат жилья, красивая эстетичная коммерция внутри, виды на море, недалеко до него, тихий хороший район, хорошая инфраструктура внутренняя, правильный контингент людей, которые здесь будут жить, десятка, как пить ну дать и в и сезон, вне сезона я думаю, что в районе. 40. 5, наверное будет а, ну, я, я... это мы про суточную говорим да а если в, ну, в не сезон именно в долгосрок ну 40 наверное это минимум даже будет а за 40 она быстро отскочит я думаю что реальная ее цена такая средняя это 50 55 ну, опять же, будет сейчас видно по предложению и спросу, насколько... Потому что, вот опять же, мы недавно только обсуждали с друзьями. Мне кажется, сейчас тенденция уже не для жилья, на отдых очень много людей переезжает. Да. Вот последние два года просто все на ПМЖ смотрят. И у меня, если раньше клиенты были, это инвестиции и отдых, то сейчас это... Переезд. Пыльная, да. А сколько стоит? Самое интересное, цена на сегодняшний день 12200 Так. Вот а, Квартира уже в собственности О чем говорит, что можно будет В ипотеку да, а, И если вы захотите эту квартиру купить То значит, что у нас есть ремонтное направление а, Настя, кстати, там иногда у нас делает дизайн ну да, так по фану да, да, да, да, да. у нас ну, там просто есть олег который очень дотошный и не всегда знаешь все проекты пропускает а, но знаете просто что у нас есть направление если вы хотите просчитать стоимость ремонта то welcome позвоните я просто вам а, переключу на него он уже вам все более подробно расскажет но если говорить вот так просто как обыватель а, минимальный ремонт в этой квартире обойдется примерно миллионов полтора это минимум вместе с техникой. если делать хороший ремонт именно в соответствии с самим комплексом то в районе 3. А вы конечно можете сказать то что вы за три миллиона у себя там в красноярске сделаете вообще все что угодно учитывайте что в сочи сильно дороже заработная плата оплата труда соответственно уровень жизни здесь сам по себе выше поэтому цены естественно здесь выше плюс доставка материалов это все изначально стоит дороже поэтому нет смысла сравнивать с красноярском скеймерово и так далее даже если ваши ребята сюда приедут все равно прайс будет сильно выше чем в красноярске вот. Клесы кею закрыли да. 12, еще раз 200. 12, 200 на сегодняшний день 33,7 квадратных метра Вот такая вот черновушка С видом на море Мы так и не сходили с тобой на террасу Давай попробуем да, это сделать Даже попробуем. обратная сторона выглядит очень симпатично Подсветка, зелень Здесь зелень, то есть в дальнейшем Это стена, которая по сути является подпорной Но отделанной, зарастет зеленушка И то есть у вас такой зеленый азис В зеленом изначально в Сочи с достаточно красивым ландшафтом. Это Ива же, да, Настя? Да. Мы сколько? Минут минут 20, да, наверное, мы да здесь нет. находимся? И вот, пожалуйста, вторые люди, которые на заселение сюда приехали. То есть, кому нужна Моравия, вот вам, пожалуйста, ответ. То есть, были китайцы, и вот ребята молоденькие, красивые, симпатичные идут. В общем, вот. Здесь еще устанавливается мебель. Просто нам сказали, что мы не выйдем, а мы и вышли. Здесь будут клумбы с растениями, Здесь вот девчонки уже сидят, столы. И, в общем, такая вот уединенная зона, там, где вы сможете посмотреть. На море сюда, на море туда, с винишком, с книжечкой. И в ближайшие года-два вы будете слышать вот такой вот звук. Ну, очень приятный комплекс, очень. Да. В общем, это была Моравия. На ней мы не зацикливаемся. А двигаемся сейчас на Челтенхем. Блин, какой же все-таки Сан-Сити красивый, а! И у нас, кстати, там тоже есть предложение Если интересно, то пишите И в Актере есть предложение И в Королевском парке, который здесь есть Мы сейчас их собираем в единую кучку Для того, чтобы ну, Сделать такое УТП По вот этому треугольничку Если надо, то все есть Хэм выглядит вот так Красивый, эстетичный, хороший Я, кстати, в нем не был Еще до момента сдачи Но сейчас увидим Огромное количество людей уже вот делает ремонты что-то разгружают, выносят. Ну, вот там да, по ремонту, что мы тоже как бы ими занимаемся. Заходим, значит, внутрь. Здесь у нас лифт, Консьерж, Блин, очень неплохо так получилось. Здесь такая стойка ресепшена. Ну, выглядит очень солидно все. Вот, значит, эта красотка. На самом деле это очень удобная планировка. Я помню, эту квартиру продавался настоятельно. Почему именно она? Потому что сюда у нас уносится кухня, вот в такую нишу. Здесь санузел и остается достаточно большая вот такая площадь, где можно разместить диван, кровать, телек или еще что-нибудь. Вид отсюда открывается вот такой, но зелени очень много, и она очень крутая. И сама квартира вот такая, то есть туда санузел, здесь гардероб, тут кухня и основная часть самой жизни. И основная световая точка остается у нас открытой. Вот, сколько стоит? Семь Это самое дешевое, что на комплекс. самое лучшее предложение по цене. В общем, господа, семь семьсот и она ваша. Самое главное, что вы должны знать о Челтенхеме, что здесь ровно через дорогу находится набережная реки Мацесты. Она очень длинная, там есть велосипедные, есть роликовые, есть, ну, я имею в виду дорожки. Есть, значит, лавочки, зона озеленения, детские площадки. И она очень длинная набережная. Она, наверное, примерно по размерам как набережная в центре Сочи, может быть, такого Но формата. Она, мне кажется, еще продлеваться дальше. Да, она сейчас идет, значит, у нас до э, санатория Мацеста. Да, вот этих вот лечебных источников. Ну, я сейчас просто заеду, вкратце вам покажу. Я просто смотрю, что на индикаторе у меня уже батарейка заканчивается, но я смогу это все сделать и показать вам. А снял? Да, территория. но ну, здесь вот спортивные детские площадки. То есть все есть. А, детишкам вашем хватит. И самое главное, что она закрытая. Никто либо сюда заехать на машине не сможет. Значит, с Настей мы здесь прощаемся. Настя, спасибо. Настя у нас поехала брать квартиру на Пирогова, на эксклюзив. Да, что там будет так вкратце? Можешь сказать? Я только иду смотреть. Хорошо, тогда мы, там, я там, так понимаю, и... у нас вообще на самом деле по эксклюзивам особое условие, что мы все квартиры, которые у нас на эксклюзиве, мы их должны снять на канал. А как бы канал на сегодняшний день у нас самый большой в России про курортную недвижимость, поэтому мы их достаточно быстро там продаем. Так что, если вы хотите продать, и просто так мы вашу квартиру снимать не будем, чтобы вы знали. Она должна да. быть обязательно на эксклюзиве. Все, Настя, давай. Парковка, значит, для самокатов, для великов. И если, например, у нас солнце на востоке, то вы сидите здесь, значит, здесь будет тенистая зона. Если на закате, ну, или вообще где-то после полудня, то вот тут. Кому, вот девчонки, девчонки, значит, у нас приводят себя в хорошую форму. И она очень длинная, это набережная. То есть она начинается от старта Мацесты и заканчивается там, где санаторий. То есть общая ее длина, наверное, километра три примерно позаниматься просто прогуляться посидеть книжку почитать то есть все здесь очень удобно но лучше конечно приехать это все и посмотреть Вот на этом мы сейчас заострять внимание будем знаете что если есть купить Челтенхэм, то будет вам где прогуляться и вся коммерция вообще все здесь двигаем назад в офис там есть делишки тоже расскажу ну и какая же работа вновь без кофе я тут подсаживаю значит себе сердце там в желудок в общем все что угодно Потому что эта вот штуковина здесь стоит и без нее чуть ничего не обходится. Там раз в неделю, раз в две недели. Там аллер приветствовал, Сасаныч, как дела? Туда-сюда, туда-сюда. Вот у нас наша пашка, да, чувак, остановили. В середине сентября есть дата конкретно. Типа, давай его ну, теперь показывай. Просто конверсия, ребяточки. И он не вешает ярлыков. То есть вот даешь ему клиента? тут у нас идет разбор полетов? Если тебе кажется, что это великий кажется, уважаемый Денис Игоревич, всем привет. Ладно, И идет разбор полетов. Почему Артем продает больше всех? Ну пока конкретно нет, именно страшно, такой сейчас вопрос. Сейчас так, ну, но в целом мы заряжаем команду на большие и огромные не продажи. Не ну как вы знаете, у нас планы действительно большие и стать крупным оператором курортной недвижимости в России. Поэтому, Поэтому команда должна не соответствовать миллион, всему. Миллион. Мы один из топовых YouTube-каналов в городе Сочи, являемся экспертами на рынке, отличаемся подходом от э, любых других агентств недвижимости. Нас маленькое количество человек, мы все эксперты рынка с многолетним опытом работы. Продаем исключительно законный объект. Вот так. Еще можно здесь добавить, смотрите, когда вы обращаетесь в крупное агентство, да, мы, у нас идет отстройка, что мы небольшие, но у нас только эксперты, опытные ребята работают. Когда вы обращаетесь в большое агентство, у вас э, шанс, Попасть на компетентного опытного сотрудника, ну где-то один из трех может быть, да, это просто статистика. В любом агентстве текучка, за 6 месяцев меняется где-то 70% всего коллектива. Вот. поэтому о а какой экспертности они не видели ни разу от котлована до сдачи довода в эксплуатацию цикла Но видели. единицы видели. Ну, 70%, чтобы. вот я говорю про те, которые мигрируют, они даже не видели. То есть, когда они говорят, что купите, перепродадим с вами дороже… Купите фрукты вас... за 500, Миш, да, продадим за миллион. Вопрос, они хоть раз это делали сами, то есть они, ну, как бы, откуда эта информация? Да, когда ты говоришь, что вот, мы на рынке давно, и ты это подтверждаешь определенными фактами, тут вопрос Короче, тут наставления происходят команды ну, и как минимум вы образом. на самом деле мы очень сильно отличаемся от всех и ресурсами и всем остальным Совершенно верно. так как у нас происходит сейчас интеграция всех и вся то я тут настраиваю crm-систему в соответствии со всеми мессенджерами которые мы используем то есть у нас по сути на сегодняшний день один общий номер компании и один номер WhatsApp. и проблема в том что если к нам звонят риэлторы и пишут, то они попадают в CRM. И мне нужно настроить так, чтобы задачи именно по ним не ставились. И мне кажется, что когда вот это все закончим, то я еще, наверное, смогу сделать себе дополнительный заработок в виде интегратора CRM и вот этих вот всяких-всяких-всяких штук настроек. А на самом деле у нас очень много крутых историй, которые мы используем внутри своей CRM-системы. Это скрипты. Которые автоматически, там, ребят сидят Для того, чтобы ничего не упустить И у вас узнать только важную информацию Это автозадачи, в общем, все-все-все И это прям реально Такая достаточно сложная система В общем, без чайка не разберешься И пойду я, значит, сейчас Себе заварю молочного улуна Это тот самый, который я вам предлагал Если вы зайдете к нам в офис Вот, вот так вот я его сюда положу вот так вот будет достаточно. И залью, значит, его в кулере. Очень, кстати, вкусный чай. Святослав, значит, его принес. Он говорит, что первая проливка, она хорошая, но самая лучшая вторая. Все. И пусть он тут настаивается. А вот еще у нас пришел человек по архитектору. Расскажи, пожалуйста, как прошел показ твой. А, хорошо ну Сняли отлично. все подробно с терраса территория апартаменты даже материалы даже швы как плитка выложена по 45 градусов как ну. человеку а, сейчас будет принять решение либо верди либо архитектор а, верди плюс то что ремонт дорогой хороший а, уже готовый но дороже цена вот но территории нет вот, вот, вокруг. Вот. Короче, взвешивать будет плюс и минус сейчас человек. Ну, просто да, как бы, что по деньгам, в принципе, если посчитать, там, ремонт, ну, нет, Верди дороже, миллион на четыре, та же самая площадь, вот, просто ему нужно понять все, что ему нужна. Но при этом, кстати, Верди уже сдается и показывает очень неплохие и показатели стоит, по сдаче. Там самый дешевый 10-800 А Верди? 13-14, но там и дороже на 4 миллиона ну в общем по сути по одно и то же одно и то же Тут уже вкусовщина вот кому просто вот ремонт понравится верте. да действительно там э, концептуальный вот ремонт Н не, не супер уникальный дизайнерский просто качественные отделочный материалы но они долговечные будут но на самом деле смотрится это визуально, зрительно, очень эстетично. Поэтому я просто сейчас был в Верди, а люди э, заселились, точнее, приехали на заселение и сказали, мы уже э, второй раз, то есть они успели с, с июня уже отдохнуть и приехали второй раз, и они опять Верди, сказали, нам очень понравилось. Угу. Искандер, а тебе что нравится, архитектор или Верде? Мне, всем, кто, наверное, чуть больше нравится, ну, сам комплекс просто у нас современный, вот, стилы, как я люблю. Э, локация у Верди кому-то нравится, наверное, даже больше. Ну, она такая элитная. Мне, например. А, архитектор стоит просто среди пятиэтажек, это такой старый центр. Ну, там полный. не пятиэтажек, он И больше пятиэтажек. среди сталинок стоит. Если... Ну, среди сталинок точнее, да? Сталинка просто это куда красивее, чем пятиэтажка. Ну, да, соглашусь. Верди, ну, в этом плане, может быть, он приятнее немножко стоит. Ну, тут каждому свое. Но... Кстати, вот ты говорил про плиточку под 45 градусов. Видите, прикол. В Дубае в Апарх, Ой, это... там, за миллион с полтора за два миллиона долларов там, там вот ты, так вот Там они 90 вот так вот стыкуешь а, На самом деле вот мы как-то снимали видео про пинхаус на Марине за сколько он там, 700 миллионов на тот момент стоил, сейчас, 700, 800, он, 800, сейчас да. он чуть подороже, ну потому что курс отскочил. А, Олег, значит, наш человек, который здесь вот занимается ремонтом, и он сидит вот здесь, а, снимал видео, в общем, разнос этого пентхауса с точки зрения ремонта. А, но он, насколько я знаю, его не выгрузил, но там весь Дубай, особенно русские менеджеры, они прекрасно понимают, что на ремонт, как бы, ребята, лучше не обращайте внимания. Там даже какому-то топовому застройщику заходишь, если у них длинный коридор, ты смотришь на линию плитки и она вот так вот вся идет. Да там у и всех плит, так. Да. Так что если вы там пишете, например, по поводу ремонта в Сочи, что блин, да как такое качество можно было бы сделать, то в Дубае как бы там вообще не заморачиваются. Первая заварочка, спускаем ее и сразу зальём вторую, потому что мы перемешаем и будет прям очень круто вот должно получиться. У нас листочки распустились. Все хорошее так. Я могу только перевести деньги в республике Казахстан и казахстанский парк. У нас, значит, пришел еще финансовый аналитик-специалист по ремонтному направлению Олег, который рассказывает, как сейчас правильно сохранить деньги. И мы тут, в общем, говорим, как нам, где хранить в USDT, в долларах, в тенге, в рублях и так далее. И нет идеального варианта. Вообще никакого. И везде нужна что? Диверсификация. Артем, а, в общем, бомбит, что комиссия большая. Все, все, можешь не продолжать. Это сейчас надолго будет. В общем, разные мы тут э, история обсуждаем. Постепенно люди приходят на совещание. Что-то, значит, тут делают, обсуждают ну, какие-то важные вопрос, вопросы. Да. Короче, Короче, денек, прям, сегодня по очень загружен. Вот. А я тут ну, еще, значит, мы тоже занимаемся. Так что Сочи и... активизируется потихонечку. Значит, это так называемый наш горячий офис, где работают все менеджеры. И, и мы видим, что на улице уже у нас потемнело. А Артем у нас находится а вот, на видеосвязи, вот, предлагает людям отдажу. По сути, вот а осталось только три человека, все, все работают. Артем молодец. Пожелаем ему удачи, он красавчик. Люди просто очень сильно хотят вид на море, чтобы было Так, чтобы использовать это для себя. Вся презентация, все очень подробно. В общем, если вы обратитесь к нам, то вы точно такой же получите. То есть нам все очень подробно рассказывают, Как, что, куда, зачем, почему и так далее. Это Это второй этаж, второй. Это второй этаж, там виды на горы, вот виды так. на зелень, нет видов на море. Дима, доволен Артемом? Площадь, он терраса, просто великолепный красавчик. Но он патамику. реально красавчик. Это, все за 43 800. это 480 тысяч за квадратный метр, полностью меблированный апартамент, но ну, это вообще цена не выдерживает никакой конкуренции, скажем так. Он остался один в своем роде, вот такой, больше нету. То есть это дальше вот эти.